Всем привет! Сегодня у нас будет обзор нового бота для игры Seca из семейства Smart Analysis. Вот так вот бот выглядит. В принципе, мало чем отличается от других ботов семейства Smart Analysis, но все же здесь есть некоторые свои фишки. Например, как видите, шестая строка. Есть такая позиция, как просто 6. В связи с тем, что в игре можно поставить на карту 6 треф. То, что будет карта 6 треф и коэффициенты там неплохие. Поэтому есть эта строка. То есть можно попробовать ее повылавливать. Что мы можем анализировать в этом боте? Какие ставки можем делать? Это масти игрока и дилера. Это у нас, как видите, первая вторая строка. Третья строка у нас идет анализ значений по номеру игры. Без разделения первого игрока и второго игрока. Четвертая строка у нас анализирует также по номеру игры э, игрока отдельно. И второго игрока отдельно. Пятая строка у нас анализирует и игрока первого, и игрока второго, но уже по минутам, то есть по таймингу. Соответственно, у нас получается то, что бот больше всего заточен для того, чтобы делать ставки на значения. Но ну, так как там самые интересные коэффициенты, и проще всего это ловится по этому боту. Также еще можно ловить победы. Победа первая, победа вторая, ничья, тоталы. Индивидуальные тоталы. блять, Я хочу сделать короткий обзор этого бота, так как обзоры смарт-анализа всегда очень длинные, очень нудные. В этот раз я его сделаю коротеньким. Через несколько секунд я вам уже покажу готовые результаты, как я делал ставки по прогнозам этого бота. А если вам интересно, важно, нужно знать, как я это делал, как анализировать по этому боту, то пишите свои комментарии, я сниму отдельное видео по этому поводу, также в моем бесплатном канале. Я уже проводил несколько лайвов по этому боту и указывал именно строку анализа То есть по какой строке я анализировал и какие результаты я получал И соответственно там вы видели или можете посмотреть хоть прямо сейчас и увидеть Что заходило, что не заходило, выбрать себе строку, по которой вам лучше, удобнее Как угодно этот бот для того, чтобы создавать стратегии, создавать алгоритмы для других ботов и так далее Ну а теперь давайте перейдем к быстренькому просмотру того, на что я делал ставки Но на этом все. Не забудь поставить лайк и также, естественно, не забудь написать комментарий. Любой комментарий мне всегда будет приятно прочитать, а особенно это помогает э, алгоритмам YouTube выводить видосик немножечко выше, чтобы это видео видели больше людей. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.